Uh, собственно говоря, пророчество всегда состоят в том, что мы зрим будущее, мы видим его до того, как оно произошло. Поэтому до того, как сегодняшний вечер произошел, я подготовил uh, два предсказания. Но прежде чем мы посмотрим на эти предсказания, они будут играть здесь, будет трогать. Мы вначале, uh, собственно говоря, что должны сделать, что должны предсказать. У нас здесь, кроме этих предсказаний, присутствуют также монетки. И это на самом деле, сейчас я скажу, у меня тут на самом деле название. Это SSPS. Это SSPS. Слегка смятый пластиковый стаканчик. Он сделан специально прозрачным. Так, значит... Собственно говоря, что классно в предсказаниях? Предсказания, мы смотрим на жизнь, которая разворачивается перед нашими глазами и видим кучу вариантов. И мы пытаемся решить, какой же из этих вариантов произойдет на самом деле. Поэтому сегодня у нас будет два предсказания, и они будут разные. Первое предсказание будет основано на какой-то такой, если не рациональной именно мысли, то по крайней мере размышлений. А второе предсказание будет основано на интуитивном выборе. Поэтому мы начнем с первого. Первое будет выбор 50 на 50. Мне кажется, это очень романтичный выбор, особенно для приматов. И поэтому у меня первый вопрос – мужчина или женщина? Я понимаю, что для большего комфорта, как правило, требуется контекст. Но здесь никакого подвоха. Действительно, просто что выбрать – мужчина или женщина? Ясно, что для человека, который пытается что-то угадать, это очень сложно, потому что мужчина в каком смысле? В смысле – человека, о котором я пойду в поход, а женщина в каком смысле? В смысле с которой я буду на свидание, то есть здесь столько разных вещей, что выбор за тобой. Без было бы проще. Ну, допустим, женщина. Женщина. Поскольку это у нас не интуитивный выбор, выбор размышления, я дам тебе один шанс изменить свое решение. Ты можешь понять мужчину, вот прямо сейчас можешь поменять. Не хочу менять. Ты остаешься женщиной. Ладно, женщина, хороший выбор. Кирилл, это было фантастично. Хороший выбор. А теперь другой выбор. Он у нас будет не 50 на 50, а сколько? 33. 33%. Да, здесь у нас 3 монетки. А, собственно говоря, что здесь важно? Здесь важно, чтобы выбор был интуитивный. То есть сейчас вот просто очистить свою голову от мыслей и особенно ничего не думая, спокойно расслаблено, левую руку положи на любую из монет. Замечательно. Теперь также расслаблено. Правую руку положи на другую монетку. Замечательно. Все видели, да? С, ССПС. Я поэтому написал, помнил так, не так? А, замечательно. Итак, у нас здесь два рубля, два рубля русских здесь было 5 и 10. А вначале ты выбрал а, мужчину, женщину. Женщину. Ладно. Ладно. Ну итак у нас есть два предсказания. Посмотри первое. Вы выберете мужчину. Не знаю. Ну ладно, ну в конце концов, зато второй сбылось. Два рубля. Слух, пожалуйста. Я пошутил насчет мужчины. Спасибо, что выбрали женщину. И так предсказание сбылось. Наше пророчество начинается. Спасибо большое. Если вы когда-либо говорили с людьми, которые работают, занимаются какими-то опасными профессиями, например, если у вас есть знакомый летчик, то он наверняка никогда не скажет про то, что у него был последний полет. Он скажет про то, что полет у него был крайний. И люди опасных профессий, они, как правило, довольно суеверны. Я думаю, что связано это прежде всего с тем, что люди хотят обрести какой-то контроль над своей жизнью. И пророчество, и вот эта вот романтика пророчества, мне кажется, тоже попыткой обрести какой-то контроль. Потому что если вы, например, целитель, то да, вы, конечно же, очень, вы тоже, так сказать, видите контролем, вы можете исцелить человека от любой болезни, как вы говорите, но если вы пророк, то вы точно знаете, что в этот день человек до лекаря не дойдет, поэтому ему надо прийти вчера. Вот. Поэтому пророчество они всегда ценились, очень ценились в нашей культуре. Но, к сожалению, несмотря на то, что они очень ценились, и по идее, естественно, отбор должен был бы выбирать все лучших и лучших пророков, тем не менее, ни один из них не смог предсказать, что 14 декабря 1503 года родится один из героев нашего повествования. Он родился в семье потомственных лекарей, правда, постепенно его семья стала заниматься более приземленными делами, его дед он уже параллельно с врачеванием занимался нотариальными делами, а его отец так вообще стал нотариусом. Но это нашему герою не помешало в 1518 году. Э, отправиться на учебу в авиньон И там он э, значит, учился, ему преподавали предмет с классным названием «Тривиум». Тривиум – это на самом деле три предмета – грамматика, риторика и логика. А затем он учился квадривиуму. Это еще более классный предмет. На самом деле это четыре предмета. Геометрия, арифметика, музыка и астрология. Так что наш герой был довольно образованным по меркам своего времени. Но, к сожалению, в 1519 году в городе разразилась чума. И тогда в, наш, в жизни нашего героя произошел некий переворот. Первый переворот. О большом перевороте мы поговорим чуть-чуть. Дальше он бросил учебу и решил стать врачом. Он решил избавить мир, мира чумы. Он решил найти излечения от чумы. Это очень благородный порыв. Но, к сожалению, в последующих годах 8 мы ничего не знаем. Знаем, что в 1529 году он поступает на университет Монпелье на медицинский факультет. Вот. а По причине резких высказываний об учителях, он там чуть не испортил себе свое обучение, но все равно... Он также увлекался запрещенной фармацевтикой. То есть запрещенные предметы были и тогда, друзья. Сегодня у нас есть запрещенная археология, запрещенная лингвистика. Тогда была запрещенная фармацевтика. Вот. Но его не исключили. Он таки в 1534 году защитил докторскую степень. В 1937 году происходят трагические события в его жизни. Погибают жена и дети. И затем его допрашивает инквизиция. По той же самой причине почти, что его чуть не выкинули из университета. Потому что он, мол имели место нелестные высказывания о Деве Марии. То есть мы видим, что характер нашего героя был довольно склочный, у него было мнение по любому вопросу. Но несмотря на то, что вот он вроде бы шел таким путем врача, в 1555 году, в знаменательном 1555 году, в его жизни произошел второй поворот. В этом году он опубликовал свой первый астрологический альманах. А затем в том же году в Лионе, Выходит в свет первое издание «Центурий». И если кто-то еще не догадался, о ком идет речь, речь идет про Мишеля де Нострадама, которого теперь мир знает как Нострадам... Нострадамуса. Вот. Выпустил он 10 «Центурий», там в сумме около тысячи катренов, и «Центурии» эти предсказывают наше с вами существование вплоть до 3700 какого-то там года. В общем, намного-много десятков столетий вперед. Самая громкая слава при жизни его была связана с тем, что он предсказал гибель на турнире французского короля Генриха II. Это просто было невероятно. Он сразу получил, очень большое, сразу получил большое жалование, стал работать при королевском дворе и получил признание. Затем он написал судьбу короля Карла IX. Не каждый из нас достоин такого. Ну и затем, конечно же, и это очень важный момент, на который нам нужно обратить внимание, Нострадамус заранее предсказал день и час своей смерти. Опять-таки, мы все понимаем, что мало кто из нас может это сделать, но Нострадамус смог. Он смог, конечно, не только это. На самом деле, Сэмюэл Пепис, который оказался известным благодаря тому, что он 9 лет в 17 веке вел дневники про ежедневную жизнь лондонцев, он написал о том, что ходила легенда, легенда, на которую нам тоже надо будет обратить внимание, о том, что после смерти, точнее до смерти, конечно, Нострадамус сказал, что если когда-либо кто-либо вскроет его могилу, то тогда, в общем, ничего хорошего не будет. И действительно, через 60 лет такие могилу вскрыли и обнаружили на груди металлическую пластину, на которой было написано точное время и день, когда могила будет вскрыта. Запомним этот миф. Это тоже очень важный миф. Ну, и, естественно, о Центурии. О них мы поговорим чуть позже. Он предсказал много чего. Он предсказал, например, такое современное событие, как трагедию в Нью-Йорке 9.11, когда экстремисты направили самолеты в торговый центр «Близнецы». Он предсказал, например, конечно же, Вторую мировую войну, восхождение Гитлера. Он предсказал даже марш науки по планете. То, что Луи Пастер окажет большое влияние на наше мировоззрение. И атомную бомбу. То есть подумайте, 1555 год человек предсказывает атомную бомбу. Переходим к следующей героине на этот раз. Это, конечно же, Ванга. Болгарская провидица, которая предсказала очень много вещей. Настолько много, что Гитлер только на этот раз предсказала не его восхождение, а его падение. То, что его, как сказать, вылетело слово из головы, в общем, то, что он проиграет, его поражение, вот что это сказать, его поражение. Она предсказала окончание эпохи Рыб и начало эпохи Водолея, также она предсказала смерть президента Кеннеди, она предсказала еще кучу всяких вещей, например, она пролила свет на смерть, на гибель Юрия Гагарина в тот период, когда об этом никто ничего не знал, много других политических событий, приход к власти Горбачева. Но... А, и конечно же, да, вот здесь тоже нужно обратить на внимание. Она предсказала точную дату и час своей смерти. Чувствуете, да, совпадение? И она предсказала, что после ее смерти точное время, точный день и час, выйдет большая энциклопедия ясновидящей Ванги. Она это предсказала до своей смерти за много лет. Ну и, наконец. С еще одним героем будет Тамерлан, это великий полководец, который, как легенда гласит, сказал, что если кто-либо, когда-либо, вообще попытается вскрыть его могилу, наступит ужасная война. Что вы думаете? 20 июня 1941 года, посмеявшись над этой легендой, советские ученые вскрыли могилу. Что произошло дальше, я думаю, вы сами знаете. Конечно же, об этом сказали генералу армии Жукову. В октябре 1942 года он повелел вернуть прах Тамерлана на место и закрыть могилу. Ну и, как вы понимаете, в эти дни произошел перелом в Сталинградской битве. Поэтому, когда дело касается предсказаний, все очень серьезно. Ну и дальше у нас сегодня мы поговорим про Новый Завет. Новый Завет изобилует предсказания. Практически каждый шаг Иисуса Христа был предсказан в Ветхом Завете. Часто за много столетий, или даже за много десятков столетий. А теперь вернемся на самое начало. И попробуем пролить собственный свет на то, что происходило. Вернемся к Мишелю. Итак, только что вам рассказал немножко пафосную историю. Хотя, я думаю, кто-то уловил в моих словах сарказм. А, теперь давайте разберемся, что к чему. Итак, Нострадамус. Большое количество предсказаний. Подсчет при жизни, предсказание о собственной смерти. Сегодня люди предсказывают важнейшие события истории. Как же это произошло? Давайте посмотрим, какие у нас есть данные. Итак, самая громкая слава его была связана с тем, что он предсказал гибель на турнире короля Франции Генриха II. Проблема вся состоит в том, что нам неизвестны ни обстоятельства этого предсказания, никакое оно было, никто сказал, что оно сбылось. И все, что мы имеем, это только косвенное подтверждение в виде того, что вдруг при королевском дворе он получил большое влияние. Ну ладно, хорошо. На самом деле у него был секретарь, Жан-де-Шавиньи. И он написал большое количество мемуаров. Ну, точнее, написал он мемуары одни, но они были очень пространные. И он там каким-то цепочкой очень сложных рассуждений показывал, что действительно он предсказал смерть короля. Карл IX Нострадамус был известен и из за это. Что произошло? Все дело в том, что его заточили и заставили описать судьбу Карла IX. Но вот незадача. К сожалению, ответ Нострадамуса не сохранился. Так что мы тоже ничего не знаем про Карла IX. Все, что мы знаем, это некие слухи. Ну, видимо, раз отпустили, значит, что-то он им такое сказал. Но теперь самое интересное, это, конечно же, Нострадамус заранее предсказал день и час своей смерти. И здесь мы с вами совершенно без никакой иронии просто посмотрим на то, что написал Шавиньи, который... Буквально вот сказал, вот представляете, для этого я вам скажу, что умер Нострадамус 2 июля 1566 года. И он несколько лет последних болел подагрой. А подагра – это очень неприятное заболевание, честно скажу. Называется оно, тогда называлось оно заболеванием богачей. Одно, один из факторов риска – это долгожительство. То есть, ну чем, чем более человек пожилой, тем больше риск заболеть. В общем, он болел подагрой. И в 1566 году ему стало совсем худо. Первый звоночек, что он умрет, он оказался вовсе не в 1557 году, и даже не в 1561, и даже на худший случай не в январе 1566, он оказался в конце июня 1566 года, о чем Шамини честно, честно и пишет. Он говорит о том, что в конце июня, приподнявшись в своей постели, Нострадамус сказал «Смерть близка!» и это было первое пророчество. Я напомню, что он умер 2 июля 1966 года, и следующего предсказания было первого. Он сказал, что до следующего заката я не доживу. И действительно. Он умер за несколько часов, или даже, как говорится, не за час до заката. В общем, обратим внимание на то, что это было сказано не какими-то недругами, это было выкупано, выкопано не какими-нибудь там догматичными официальными историками. Это человек говорит сам. И это говорит нам о том, что стандарты доказательств, к сожалению, тогда были довольно низкие. Они у нас все время улучшаются, и сегодня даже наука постоянно говорит о том, как бы нам лучше публиковать работы, как бы нам лучше правильно заниматься наукой. Вот тогда, к сожалению, этого было достаточно для того, чтобы человек под влиянием, может быть, авторитета или очарования от своего хозяина вот так вот сказал. Но, конечно же, больше всего известен астрадаму своими центуриями. И мы сейчас с вами проведем небольшой эксперимент. Например, сейчас я вам зачитаю Центурию и попрошу вас определить, что конкретно эта Центурия предсказывает. Итак, внимание, очистите свои мысли. Пусть у вас будет только одна мысль, что это было. Итак, земля, стряхивая огонь из своего центра, задрожит вокруг нового города. Две больших державы долго будут вести войну. Земля, Ари... затем Аритуза обогрит новую реку. Что обогрит? Новую реку обогрит она. Что за Аретуза? Я вам не могу сейчас все объяснить. Моя просьба, какой образ у вас возникает при чтении этой центурии? Просьба кого-нибудь поднять руку, кто может сказать что-то внятное. Пожалуйста. Вулкан. Вулкан, очень хорошо. Есть другие версии, пожалуйста. Мне кажется, это сентябрь, один Сентябрь, 11 сентября. Замечательно. Очень прекрасная Нет, версия. Нет, комбардировка и Нагасаки. Отлично. Мне очень нравится ваш да, разброс. Спасибо. Спасибо, больше. спасибо. Все, закончим разброс версии. Закончим. Действительно, эту центру использую для того, чтобы предсказать ну, задним числом, естественно, задним числом, конечно. А, никто не сказал в девяносто первом году, а вы знаете, нострадамус тут написал кое-что. Нет, это сказали, конечно, потом. Действительно, это вот попытка, да, даже в некоторых переводах Новый город переводится просто как Нью-Йорк. Просто как Нью-Йорк. Вот. Зайдите куда-нибудь на сайт, заберите, наберите Нострадамус, перевод, желательно с английского, потому что им там это интереснее больше, и вы увидите, что это Центурия, я, правда, сейчас не помню, какая по счету она там, но там написано просто Нью-Йорк. Дальше. Вот это, вот это гораздо проще, мне кажется, еще проще. Так, В близком году, неудаленном от Венеры, две, двое самых великих из Азии и Африки с Рейна и Гистера придут. Крики, плач на Мальте, на Лигурийском побережье. Просьба поднять руку того, кто может внятно сказать, что мы предсказываем. Вот, вы честные люди. Никто из вас не захотел услышать, что Гистер и Гитлер – это вроде как одно и то же. Но кто-то смог, и поэтому эта центурия была использована для того, чтобы предсказывать, ну, задним числом, опять-таки, что, значит, вот Гистер, Гитлер, ну, очень близко. Гитлер, Нострадамус имел в виду Гитлера, конечно же. А, не надо задавать пророку сложных вопросов. Малька, тут ни чем. На самом деле, конечно, Гистер – это латинское название реки Дунай, так что… Рейн, Дунай, не иметь никакого, но тем не менее. А теперь еще более, а я даже не знаю, она сложная или нет. В общем, то, что скрывалось долгие века и считалось потерянным, будет найдено. Пастор будет почитаем полубогом, когда Луна завершит свой большой цикл, он будет обесчещен другими ветрами. В вашей версии, друзья. пожалуйста. Очень хорошая версия. Очень хорошая версия. <смех> Друзья, на самом деле, мировое сообщество поклонников Нострадамуса считает, что данной центуре он предсказал просто революционные работы в микробиологии Луи Пастера. Это связано с тем, что французский пастор будет Пастер. Так что. Ну и последняя центурия, я вас просто позабавлю. К городским воротам подойдут. И войдут в два города, два бедствия, разны, равных которым никто раньше не видывал. В городах, голод, чума, люди, изданы силой оружия, вызывают о помощи к великому бессмертному Богу. Друзья, есть ли у вас какие-то варианты? В России, иногда... Конечно же, конечно же, до того, как была атомная бомба. Но! Что я вам могу сказать? Я думаю, что для рационально мыслящих людей здесь уже есть какая-то проблема. И связано с тем, что только вот благодаря тому, что, я, вероятно, я вначале озвучил, что Нострадамус. Какие, какие предсказания он сделал, у вас уже были зацепки какие-то. Если бы я этого не сказал, я думаю, результат будет чуть-чуть хуже, ближе к нулю, но тем не менее. Ладно, к проблемам предсказаний более общим, как предсказания делаются, как они работают, мы ведемся чуть попозже. А сейчас мы перейдем к Ванге. В общем, Нострадамус, мы поняли, был очень успешным товарищем. Не скажу пророком. Можно вопрос по Нострадамусу? Нострадамус. Да, по а потом, я думаю, как, как, мы, как мы договаривались. Вот эту часть уже придется вырезать, скорее всего. А, запи, можно записать. Вот я буду дать. Если есть вопросы, записать. Okay. Так, дальше. Итак, Ванга. Ванга предсказала, что Гитлер пойдет. Друзья, она это сделала за два года и два месяца до того, как это совершилось. Обратите внимание, не за два года и а один месяц не за два года, и три месяца. А за два года и два месяца. Она предсказала, что Гитлер пойдет. 2 февраля 1943 года. Мне правда кажется, что не одна она подозревала эти вещи. Ну ладно. В 1950 году Ванга предсказала окончание эпохи рыб и начало эпохи водолея. Я, честно говоря, с большим трудом могу сказать, что, ну, по-моему, эпоха водолея еще не началась. Мне так кажется. Согласно большинству... Нью Эйджевых товарищей Она вроде как началась, но еще вроде как не началась В общем где-то ближе к 20 годам 2020 год В общем здесь можно с ней поспорить Но тем не менее 22 ноября 1963 года В августе Ванга предсказала покушение На 35-го президента США Через 4 месяца это предсказание Ванги сблось и тут у меня вопрос, друзья, чем отличается покушение, а от, собственно говоря, убийство? По-моему, все-таки довольно многим. Я специально внимательно изучил не только словарное значение, но и юридическое. Покушением считается несовершенное преступление. По каким-либо причинам, по разным. То есть удачное покушение – это либо нонсенс, либо как раз то покушение, которое не свершилось. То есть преступление, которое не свершилось. Поэтому если она предсказала покушение, то она ошиблась. Его на самом деле просто взяли и убили. Это было никакое не покушение. Это было самое настоящее убийство. Вот. Поэтому я, вот, честно говоря, с большим сомнением отношусь к такому предсказанию. Ну, а теперь Юрий Гагарин. Конечно же, Ванга известна за то, что она провела свет на Юрия Гагарина. 27 марта 1968 года он погиб. Официальная версия никого не удовлетворяла. Но в 1979 году Ванга сообщила Вячеславу Тихонову, конечно же, единственному человеку, которого нужно было сообщить, что первый в истории человеческий космонавт Юрий Гагарин вовсе не погиб, а был взят. Через несколько лет она повторила это. Она не объяснила, куда взят и зачем. Она просто сказала, что вот взят. Если вы зайдете на замечательный сайт vanga.ru, если вы зайдете на замечательный сайт vanga.ru, вы там следующий абзац про Гагарина. Многие не выяснили до сих пор обстоятельства якобы гибели ЮА Гагарина. Недомолвки на официальной правительственной комиссии, журналистские расследования, упирающиеся в глухую стену, все это только подтверждает слова ясновидящей Ванги о судьбе ЮА Гагарина. Понятен аргумент, да? Ну, конечно, на самом деле, в 2013 году Алексей Леонов сообщил, что документы были рассекречены и что действительно... Официальная гипотеза, она была правильная. И что просто в, в, том, в том, как сказать, в той зоне полета, где был Гагарин, там оказался другой самолет. И это явилось причиной катастрофы. А дальше интереснее. Ванга продолжает свою карьеру и в 1969 году, 21 июля. Кто знает, что произошло в этот день? Космический корабль «Аполлон-11» в составе Нила Армстронга, Эдина Олдрина и Майкла Коллинза отправились на Луну. Но Ванга по этому поводу не сказала ничего, никаких предсказаний, никаких пророчеств. Зато 8 лет спустя, когда специальный корреспондент одного из журналов попросил Вангу прокомментировать это эпохальное событие, она сказала «Я с большим интересом наблюдала за космонавтами Земли, когда они высадились на Луну, но они не видели там даже тысячной доли того, что видела я». Правда, что она видела, она не сказала. В 1979 году в июне Ванга увидела внутренним взором лица представителей внеземной цивилизации и долго с ними о чем-то беседовала. К сожалению, мы никогда не узнаем о чем. Эту тайну она унесла с собой в могилу. В 1980 году она предсказала, что Индира Ганди получит власть. А вот здесь очень интересно. Значит, Она сказала, что определяет Индире Ганди два срока руководить страной. А потом уточнила. «Вообще-то не два, вижу три». И действительно, вначале ее выбрали на два срока, потом она ушла, и потом снова получила срок. Мне кажется, что это хороший пример мифологизации такой. И вот здесь я начну уже дальше с увеличения, говорить именно про мифологизацию, как мифы создаются, как, по каким принципам, по крайней мере, их можно определить. Здесь, мне кажется, очень такой вот, такая вот уже прослеживается структура мифа. То есть такая легкая ошибка, которая в конце концов оказывается на самом деле правдой. И причем, правда, не просто так, а действительно. В начале два срока, потом перерыв и третий. Только так и должен был сказать великий провидец. В июле 1989 года Ванга предсказала журналистам, что Михаил Горбачев возвысился еще более. Нужно ли кому-нибудь из нас быть Вангой, чтобы в 1989 году это сказать? Я думаю, что нет. И здесь мы уже начинаем видеть примерно, какого рода достижения Ванги здесь были. Я, прежде чем сказать про ее смерть, скажу, что... В 1991, 1991 году Ванга предсказала точную дату, друзья, точную дату выхода энциклопедии о ее жизни и предсказаниях. Тогда она попросила передать одному известному русскому поэту, который является главным редактором журнала «Дружба», что большая книга выйдет ровно через 7 лет. Здесь я хочу обратить внимание на два момента. Прежде всего, что когда известная предсказательница говорит, что после ее смерти через 7 лет выйдет знаменитая книга о ней – то есть смысл эту книгу как бы выпустить через 7 лет, с моей точки зрения. Но также здесь есть такой момент, что обратите внимание, что когда вы будете читать на разнообразных сайтах о достижениях Ванги, будет говориться о том, что она предсказала точную дату выхода. В то время как тут же потом следует цитата, как бы в кавычках, большая книга выйдет ровно через 7 лет. То есть она мелда ровно от того момента, когда она говорит, но тогда вы не найдете нигде дату, когда она это сказала нигде. Вот если про Гитлера вам сказано, что 2 февраля 43 -го года она сказала, что Гитлер падет через 2 месяца и 2 года он пал, в данном случае ничего. Вот почему-то здесь эта деталь опущена. 11 августа 96 -го года она умирает, конечно же в 10 часов 10 минут, не в 9, не в 11, а ровно в 10. Это тоже очень важно. И по словам народного целителя Людмилы Ким, корреспондента журнала "Дружба", видимо бывший РНТВ печати, и по мнению многих других людей, ясновидящая Ванга еще в 90-м году назвала точную дату своей смерти. К сожалению, здесь никаких деталей нет, но помня доброго и честного Жанна Дешавиньи, мы понимаем, что детали будут примерно такие же, примерно. Она в 90-м году могла сказать, что я умру после 95 го или может быть незадолго до, в общем, как-то так. Про Тамерлана что я могу сказать? Прекрасная легенда, к сожалению, подтверждений практически ноль. И на самом деле, как мы видели про Нострадамус, это довольно типичный, типичная штука, типичный миф. Ясно, что когда дело касается Нострадамуса и его таблички на груди, подтверждений каких-то достоверных нет. Когда дело касается Тамерлана, там, если вы будете читать какие-то исторические сведения, там есть был оператор, который занимался съемкой, фотосъемкой, и в вот основном от него эти истории идут. Если же вы поговорите с самими историками, то там выясняется, что ничего такого не было. И, в общем, это просто был местный миф. И эти мифы на самом деле существуют практически относительно любого святого. По крайней мере, их выборка очень большая. В общем, вот эти люди, о которых я сейчас вам рассказал, это люди, которые стали знаменитыми, прежде всего, благодаря вот такой мифлогизации. Окружающие их люди, конечно же, им верили. Скорее всего, по крайней мере. Они им верили с открытым ртом слушали все, что они скажут, и затем интерпретировали. Ну, а сейчас мы с вами перейдем к чуть-чуть более конкретным вещам, вещам, которые сегодня имеют довольно большую релевантность, Это Новый Завет и предсказания там. Ну, что в конце концов, кто такой Нострадамус, язычник? Хотя, по-моему, нет. Но, тем не менее. Поэтому вот как бы Новый Завет. Но вообще, когда дело касается предсказания, очень часто аргумент такой. Поскольку человек может предсказывать будущее, это значит, что он вдохновлен Богом. Христианская риторика здесь точно такая же. Но при этом, собственно говоря, даже сама Библия противоречит этому аргументу, потому что есть, например, довольно известный пассаж, который религиозные деятели отправляют всяким деятелям эзотерики. Это в Тразиконе, глава 13. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, «Избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем след богов иных, которых ты не знаешь и будешь служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог добрый ваш». А пророка того или сновидца того должно придать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа. То есть сам, сама Библия говорит о том, что любой человек может предсказывать будущее. Это ничего не значит, так что... Когда я слышу такую риторику, мне немножко... Ну, люди, как правило, не читают, не читают Ветхий Завет, чего же скажем. А, собственно говоря, все предсказания... Вообще, на самом деле, предсказания Библии, они чем-то отличаются от предсказания Нострадамуса, например. Потому что Нострадамус занимался тем, что он предсказывал что-то действительно в будущем. Он писал эти центурии, он, может быть, искренне верил, что он что-то предсказывает, что он видит какие-то образы. Когда дело касается Нового Завета, здесь ситуация немножко другая. Авторы Нового Завета старались сделать все возможное чтобы представить свою книгу пророческой, чтобы подтвердить ее как-то Писание. Поэтому разделить их предсказания можно на две категории. Одна категория якобы предсказания, а первая категория, которую мы с вами поговорим, это непредсказания. Это самая классная категория. Непредсказания. Мне очень нравится термин. Вот я вам приду пример непредсказания. Иоанн, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Реки. Прошу прощения. Реки воды живой. Так вот, как сказано в Писании. Исследователи би, Библии, особенно сейчас, в цифровой век, когда мы можем загрузить все тексты и просто воспользоваться поиском, а раньше они это делали честно, перелистывая большое количество переводов, не могут найти этой строчки в Ветхом Завете. Вообще ее нет. Но Иоанн настаивает. Вот еще один пример. Собственно говоря, самое главное предсказание Нового Завета состоит в том, что якобы в Писании давно предсказали, что Христос должен э, прийти, что Он должен умереть и по Писанию воскреснуть в третий день. Это одно из самых главных предсказаний. Оно упоминается, в принципе, в двух местах. Евангелие от Луки, 24 глава. «И сказал им, так написано, и так належало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». И затем Павел в первом послании к оринфянам вторит в Луке. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Два раза человек сказал, то есть он уверен. Но на самом деле проблема состоит, конечно же, в том, что в Ветхом Завете ни слова об этом не говорится вообще. И даже попытки взять какую-нибудь фразу, которая похожа, не увенчались успехом. Этих слов просто нет в Ветхом Завете. Ну, что можно сказать? Поэтому это не предсказание. То есть, как бы мы э, исполнили предсказание, которого нет. Ну, ладно. А -э, есть еще очень замечательная такая вещь. А -э, я думаю, что вы все знаете историю про то, что Иуда предал Христа. А -э, он предал Христа, и ему за это заплатили 30 сребреньков фарисеи. Причем там, мне кажется, что здесь сразу видна мифичность этой истории, потому что они попросили его, чтобы он им указал на Христа. Вот это он, возьмите его. Что, с моей точки зрения, уже очень иррационально, потому что у них что, у самих глаз не было, Иисус Христос был вроде как публичная фигура, они хотели его убить, и тем не менее, Иуда должен был зачем-то указать им, что вот он, вот Иисус Христос, возьмите Его. То есть здесь явно идет аллегория. Здесь идет аллегория такой образ предателя человек, который предал. Поэтому вот здесь вот. Как, как я вот говорил сейчас про Вангу, что у нее есть такая мифологизация, когда мы понимаем, что ну, история она как-то не вяжется, а вот если ее задним числом рассматривать, если человек описывает, то это как раз очень классно. Также здесь. Здесь вообще Новый Завет это довольно-таки. В принципе, это литературный шедевр, можно так сказать. Но в данном случае это, конечно, очень мифологическая вещь. Тем не менее, тем не менее, Матфей тот еще сказочник, утверждает, что вот как раз покупка земли горшечника за 30 серебряников, которые Иуда, раскаявшись, кинул фарисеям, я не купили землю горшечника, это пророчество Иеремии. Вот 27 глава. «Тогда сбылось сречено через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников в цену оттененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Итак, через пророка Иеремию. Проблема в том, что пророк Иеремия ничего такого не говорил вообще. Христианам нужно как-то выходить из этого положения. Поэтому они говорят, ну, может быть, это Захария сказал. Захарий, значит, в 11 главе, 12-13 стих гласит. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою». Если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебренников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какой они оценили меня. И взяла 30 серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника. Ну, первый вопрос, который лично возник бы у меня, это как же так Богом вдохновленный писатель спутал и Иеремия, и Захарию? Ну, как бы, ладно, хорошо, предположим, что он спутал. Но проблема еще состоит в том, что предсказание, оно сомнительное. Тут существует много трактовок, например, слова «дом». Вот есть «дом Господень». На самом деле, в других предсказаниях Библии, которые уже существовали в тот период, этот Новый, Новый Завет описался на греческом, то есть он уже, это, это совсем другая история. В общем, там переводится это слово «дом» как «сокровищница», «сокровищница» для горшечника, или еще переводится как «печь горшечника». То есть Странное предсказание. Вот как-то это надо очень постараться натянуть. Матфей очень хотелось этого. Вообще он как бы, э, в принципе, писал очень хорошее фэнтези, качественное, Что он доказал во второй главе? 22-23 стих. «Услышав же, что Архиллайт царствует у Иудеи вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровения, пошел в пределы Галилейский. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что Назареем наречется». Друзья, сегодня у нас есть цифровые технологии. Как я уже говорил, загружайте все возможные переводы и ищите слово «назарет» или «назарянин». И в Ветхом Завете эти слова встречаются ноль раз. Нет таких слов, нет такого предсказания. Он просто это придумал. Просто придумал, что реченное через пророков. Конечно, там есть такие аргументы, что, ну, вы понимаете, есть же письменные пророчества, а есть устная традиция. Вот пророки, они вот там сказано реченное пророком», значит, он просто сказал. И все, но это не записали. Но он сказал. Вот. Ну, Проблема здесь, конечно, состоит в том, что, собственно говоря, Матфей во многих других местах приводит те пророчества, которые имеют письменный источник. Мы о них поговорим чуть дальше. Но которые при этом также вводятся, что пророк говорит, или там через пророка, или реченное там, через пророка и так далее. Так что. Вот это непредсказание. Вот это очень здорово. На самом деле, непредсказание – это такой немножко наглый ход. Это из-за того, что, ребят, ничего не можем придумать, но сказать, что это пророчество надо. Ой, как надо. Поэтому просто говорим. Ну, теперь якобы предсказание. Якобы предсказание – это как бы не истинные предсказания. И у религии на это дело есть свои критерии. Если вы спросите христианство, я имею в виду не конкретно, конкретного человека или вообще христианство как религию, что такое неистинный пророк, то у них будут примерно такие аргументы. Это значит, человек, который показывает знаки и чудеса, это ложный пророк. Сны, если человек вам говорит о том, что ему что-то приснилось, это ложное пророчество. А, прелюбодеяние, то есть если пророк много занимается прелюбодеянием, значит он ложный. А, подгонка священного писания, как они не побоялись сказать такие слова. И, конечно же, ложные пророки не считают Бога. Поэтому если вам пророк говорит о том, что что-то там вот произошло, и как я уже вам цитировал, и зовет вас по другим богам, значит он ложный. У нас же у скептиков немножко другие показатели. Мы считаем, что, во-первых, предсказание должно быть предсказанием. То есть не в смысле там и отворились врата, а в смысле, ребят, в будущем будет, и вот, вот должна быть какая-то фраза, которая позволяет нам понять, что действительно предсказание, что автор что-то собирается говорить о будущем. Второй момент, конечно, предсказание должно быть недвусмысленным. То есть мы должны понимать точно, о чем идет речь. Информация должна быть детальная. Не просто там два города, какие конкретно города, какие Москва и Питер. Ну, давайте разберемся. Ну и, конечно, предсказание должно сбыться полностью. То есть если мы предсказываем, что бомба упадет на Москву, которая будет существовать все еще 20, в 20 веке, то ясно, что Москва существует, но бомбу не сбросили. Считаем ли мы пророчество сбывшимся? По моей, с моей точки зрения не должны, но очень часто считается почему-то. А, вот и, конечно, предсказание оно должно быть все-таки неочевидным. То есть, если я говорю о том, что я лично сейчас предсказываю, что сегодня примерно через час начнет темнеть, мне кажется, что вы меня не будете считать настоящим пророком. То есть, предсказание должно быть неочевидным. Оно должно желательно еще и не зависеть от воли пророка. Если я говорю о том, что я предсказываю, что через три года я лично переселюсь на Мальту, это пророчество изначально уже негодное, потому что я способен это сделать. Итак, мы поговорим с вами немножко о якобы предсказаниях в Новом Завете. Вообще, я на всякий случай поясню, что чем интересен Новый Завет, потому что, ну, как я уже сказал, это актуально сегодня. Проблема потом. Здесь больше более интересно, потому что, ну, что Нострадамус? Нострадамус, у него простой, понятный аргумент. Я буду писать очень общо, а вы будете интерпретировать так, как вам вздумается. А здесь все вот как бы интереснее, потому что у нас есть реальная книжка. Мы можем почитать. Она большая, толстая, можем листать ее, делать поиск, вводить алгоритмизацию какую-нибудь, что сказать, тоже делается. Итак, самая, наверное, такая вот мощь недавно были в Москве. Некленные. Собственно говоря, похожие... Похожее предсказание, а пророчество Лука, Деяния, глава 2. Петр, он говорит, ибо ты не оставишь души в моей ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление. И считается, что это речь идет об Иисусе Христе. Что вот Иисус Христос. И э, Павел в Деяниях тоже говорит, посему в другом месте говорит, не дашь своему святому увидеть тление. Это он говорит по пророчеству. В другом месте говорит и говорит Давид, что он говорит, что это в Псалтире написано, что Псалом Давида он предсказывает, что Иисус Христос не умрет, он воскреснет. Мы открываем совершенно честно 16 главу, хотя ну, православная традиция греческая, нумерация 15, может быть, если будете искать. Итак, там 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей вади, и не дашь святому твоему увидеть тление». И вот вроде как вот, вот это предсказание. Ну как, ну смотрите, вот смотрите, Павел говорит, э, вдруг говорит не дашься Тому своему удивлению, а Абсолют говорит, э, ну, как бы, не дашься Тому твоему удивлению. Ладно, я вижу, что реакции нет, друзья. Ну, ладно. Правильно, что Значит, смотрите, какая дается аргументация? Аргументация дается тут же в Новом Завете. Потому что, ну, мало ли что сказал там Давид, в конце концов. Дальше говорит следующее. Итак, Петр говорит. «Мужи братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до конца сегодня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвинуть Христа во плоти и посадить на престоле его предсказание, о чем мы с вами что разбирали, а он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела отления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Но проблема, конечно, состоит в том, что трюк здесь какой. Мы берем любую фразу, которая просто подходит нам, вырываем ее полностью из контекста, и говорим о том, что пророк сказал. Хотя, если мы посмотрим, тот псалтырь я прочитал, я не увидел тление. 11 стих этого псалома уже «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости». Если Иисус Христос сам является путем к жизни, то очень странно, что... Что в Псаломе говорится, что Иисус как бы просит Бога указать ему путь жизни. В общем, в общем не вяжется, друзья. Мы точно так же можем с вами взять, открыть войну и мир. Найти где-нибудь хоть что-нибудь про клуб и социальную встречу какую-нибудь. И сказать, что провидец Лев Толстой еще в своем войне и мире предсказал, что мы сегодня с вами здесь соберемся, такого-то числа, такого-то года. И будем говорить про пророчество. Вот, Так что... Ну, есть, конечно, тут аргумент всегда, на самом деле, что, ну, понимаете, поскольку Петр и Павел так сказали, то, как бы, мне нормально. А что? Ну, они же сказали, они умнее, чем я, они ближе к Богу. Так сказать. Поэтому они знают. Ну, в общем, если вам кто-нибудь когда-нибудь даст этот аргумент, а я уверен, что если вы когда-нибудь вяжетесь в спор про пророчество Библии, то обязательно кто-нибудь скажет. Просто задайте этому вопросу, чтобы он сказал на такую же риторику, например, со стороны какой-нибудь другой религии. Ну, понимаете, вот тут у нас есть пророк, и он сказал, что вот, и вот другие ребята сказали, что он это вот сказал. Ну, и где доказательства спросите вы? Они скажут, ну, понимаете, ну, ну, это сказал очень авторитетный человек, он должен знать. Ну, и я, наверное, уже завершу это дело избиением младенца. Это самая такая драматическая, с точки зрения рассказа, с точки зрения сказания, это самая сладкая часть, потому что это очень, очень драматично.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 Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. Вот. Вот, вот то, что говорит Реме. То есть на этот раз они с Захарией не спутали, они написали честно. Это, кстати, тот же Матфей, тот же сказочник. И он считает, что вот это предсказание. Ну, вообще, надо отдельно сказать про избиение младенцев, что избиение младенцев... Не совсем исторический факт, так я вам скажу. Но на самом деле, если вначале человек, который ну так, представляет избиение младенцев, например, вот что сделать, если убить всех младенцев мужского пола меньше двух лет в Москве, и человек сразу думает: как же так? Если историк, ни один историк, рассказывая про Ирода и рассказывая про него даже очень лицеприятные вещи, не упомянул такое преступление, это все равно, что сказать, что Гитлер был, а вот про евреев и концлагеря не упомянуть. Казалось бы. Но на самом деле, подумаем: Вифлием, маленький городок, тысяча людей. Если там произвести такое действие, то это будет 20 смертей. Это, ну как, это много, естественно. Но с точки зрения просто статистики, Ира совершал и более крутые вещи. Поэтому запросто могло не попасть. Поэтому. Но на самом деле, считать, что это реально историческое событие. Я вот сейчас чуть-чуть дальше вам расскажу про то почему, мне кажется, этого не стоит делать. Но если говорить конкретно про предсказания, то контекст вот того, что говорит Иеремия, он вообще другой. Там ведется речь, если посмотреть, там почитать предыдущие две главы, про Вавилонское пленение, про то, что они возвращаются в Израиль, и речь идет о таком возвращении своей земли. И, конечно же, когда речь идет о том, что... Там Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Речь идет не о том, что их у нее убили, а о том, что их нет, они ушли. И их забрали в плен, и она ждет, когда они вернутся. Там контекст совершенно другой. То есть Матфей опять-таки очень, видимо, хотел, чтобы предсказание было, но увы. Ну, хотя нет, не увы. Ну, посмотрите, никто не считает Ветхий Завет. Все читают только новый. И когда я был верующим, я не читал Ветхий Завет. В большом шоке для себя я узнал о том, что, на кажется, все, что там написано, это неправда. Ну, ясно, ясно, что там. Но я имею в виду даже такие мелочи там. Ну, Ладно, значит, а избиение младенцев вообще классная штука, потому что... А -а это настолько частый сюжет вообще в мировых религиях, что мифологи, которые занимаются изучением мифов, того, как они строятся, дали ему название, это называются такие истории «миф об опасном ребенке». И это всегда одна и та же история. Есть какой-то великий человек, пророк или еще кто-то, который собирается что-то сделать, свергнуть кого-то, стать царем иудейским или царем, неважно кем, и поэтому кто-нибудь там обязательно занимается тем, что пытается уничтожить всех. И, конечно же, если мы с вами думаем это, мы понимаем, что либо это произошло везде, либо все-таки это, скорее всего, нигде не произошло. Скорее всего, этот вариант более вероятный. Либо это произошло где-то один раз, и затем это все просто скопировали. Но я приведу конкретный пример. Кришна. Кришна, он родился в царской семье. Но проблема в том, что, проблема в том, что царь Камс, он, к нему пришли мудрые люди. И их привела к нему звезда. Звезда. И они сказали, что он погибнет от руки восьмого сына Диваки. А Дивака – это принцесса. И поэтому что он сделал? Он взял и бросил супружескую читу в тюрьму и сказал, что будет убивать всех их новорожденных детей. Он убил семь, а вот восьмого не убил. И его тайком провезли и отправили в другой город. И эта история, она была задолго до Нового Завета. Хотя вы видите параллели. Это та же самая история, тот же самый сюжет. И мы тоже можем понять из этого же сюжета, что он мифологичен. Потому что если кому-то говорят о том, что вот принцесса и восьмой ее сын, он вас убьет. Ваши действия. Да, давайте посадим в тюрьму и будем просто убивать новорожденных. Пусть они вдвоем останутся. Да. Это как раз именно это и надо делать. А что принцессу не кокнуть? Кокнуть, предположим, человека рука не поднимается. Он же... Царь, он не может убить, да? <связать> просто посадить ее одну. Просто одну. Мои, Мои действия были бы такими, честно скажу. Вот. Но на самом деле это просто говорит о том, что это миф, это аллегория. И здесь нужно с одной стороны э -э, контакт. Я считаю, что некой такой, ну, насмешки, я считаю, вообще никто не достоин. Э -э, и, но если уже над чем-то насмехаться, так это только над э -э, прямолинейными фундаменталистскими верованиями, что нет, это так и было. А так, это очень понятная аллегория. Кстати говоря, приемный родитель Кришны был плотником. Интересно, да? А, кто, а, вот, и это было задолго до Нового Завета. Также точно такой же миф присутствует Персия Заратустра, Греция Персей и Вах, Та же самая история. Ну, там разные. Египет Гор, Рома Лурем, Гуатама, основатель буддизма. Это все миф об опасном ребенке. И в этом смысле очень четко нужно понимать, что все вот эти вот вещи, это, это все, в принципе, одно и то же. Это просто мифы. А, ну, за, завершу я на следующем. А, завершу я на том, что я говорил о том, как не следует делать предсказания. А теперь давайте сделаем поговорим о том, как, как вообще они работают. И здесь у меня будет очень короткая уже завершающая такая. Подытоживание фактически, прежде всего, когда мы знаем предсказание, мы знаем, что, например, человек собирается что-то сделать, мы можем его приближать. Поэтому предсказание должно быть таким, чтобы мы знали, что человек ничего не может сделать. Например, если я скажу, я предсказываю, что через некоторое время вы все будете... Вы все прочтете там такую-то книгу, вы все можете к этому стремиться. Ну я не знаю, у меня сейчас мне хороший пример. Я, честно говоря, не привык мифы писать, поэтому мне примеры приходят очень туго. Вот. А дальше большое количество предсказаний. Вот мы, я вам рассказал про то, что предсказывал Нострадамус, про то, что предсказывала Ванга. Но я вам, так же как и люди, которые рассказывают об этих предсказателях, ничего не говорят о количестве попыток. Если я вам скажу о том, что послезавтра или в августе, или в следующем году, или через 5 лет в Москве будет сильнейшая буря, которая сорвет крыши, то, может быть, что-то из этого и произойдет. Это как бы нечестно, друзья. Я так считаю. Ну, конечно же, вольная интерпретация предсказания его общность, как мы видели с Центуриями, очень большой. Я, я, честно говоря, удивлен, что никто ничего не сказал про какие-нибудь современные политические перипетии, а то там можно было тоже увидеть, но ладно. Ну и, конечно же, есть такая вещь, как «Самые очевидные предсказания». Это, как правило, дело, когда ее садятся стихи, войны. И это то, чем а, заполнена Библия как раз и прочие такие религиозные книги. И очень пафосно сообщается о том, что конец света будет тогда, когда вы увидите множество войн, когда брат пойдет на сына, когда, когда массовые просто, когда ветра будут сносить города, когда волны будут покрывать поселения. И вы понимаете, что, наверное, не было ни одного года с тех пор, чтобы чего-то такого не было. Поэтому есть все основания говорить, что конец света близок. Так же, как искренне верили в это те люди. Ну что ж, и на этом я завершаю свой, э, свое выступление. И благодарю за внимание.